Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Инна, я являюсь менеджером от застройщика компании развития город Анапа. Сегодня мы к вам с отличными новостями. Открытые продажи на новый коттеджный поселок Dream Village, который расположен в станице Анапская. Идеальное расположение поселка позволяет добраться до всей необходимой инфраструктуры. Коттеджный поселок расположен в 10 минутах езды от центра города, в 15 минутах езды от моря. В шаговой доступности магазины, аптеки, детские садики, школы, отдел МФЦ, спортивные школы, автобусные остановки и парк. В коттеджном поселке Dream Village всего 69 коттеджей, площадь варьируется от 125 до 150 квадратных метров, земельные участки от 4 до 8 соток. Первая очередь строительства – это 10 коттеджей, 150 квадратных метров, 4 сотки земельный участок. Все коттеджи сдаются в эксплуатацию с отделкой под ключ, с благоустроенной придомовой территорией и с центральными коммуникациями. На данный момент проводятся следующие работы – залита бетонная площадка, установлена опалубка и выполнена разводка под сантехнику. Вот в эксплуатацию первые очереди строительства планируется на первый квартал 2024 года. Дорогие друзья, спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Если у вас остались вопросы, пишите комментарии или звоните по номеру телефона, который вы видите на экране. С вами была Инна, менеджер отдела продаж. Всего хорошего!